Всем привет, с вами Азука 1337. Сегодня я вам хотел показать, как я делаю вот такое начало, как я вообще монтирую само видео, как сделать вот этот вот лайк, подписка типа... Бе ну это как бы не очень трудно, но может быть для новичков, которые пользуются кантазией э еще недавно, это будет трудно, но это все очень легко понять. Для начала я тут вот уже все подготовил, то есть э дым, который у меня в некоторых видеозаписях есть, потом снубдога и худаж э лайка и подписки. Э э в интернете это все легко найти. Я вам, конечно, это все покажу. Где это все скачать и где найти. Так, заходим, в общем, мы на YouTube. Пишем в самом YouTube Snoop Dog.. Snoop Dog Green Screen. Просто вот так вот пишем Snoop Dogg Green, Green Screen. И вам вынес вот этот вот первый видос, вы на него заходите, переходите вот на этот сайт на который тоже будет ссылка в описании. И вставляете вот сюда ссылку, ждете и нажимаете э, вот на эту вот кнопку. Потом нажимаете скачать. Оно у вас скачивает вот в загрузках, вы его закидываете э, в камтазию Дальше, где взять пар? Вот от ну, леды. Э, тоже пишите вот так смолк, гринскрин screen. Я вообще написал просто смолк, гринскрин но он мне выдался. Э, то есть вот так вот смолк. Green Screen. Нажимаете, типа ищите. Оп, вот он, второй. Best Green Screen. Название канала. Запомните. Best Green Screen. Потом, значит, что вы делаете? Копируйте эту также ссылку и вставляете сюда и качаете видео. Когда вы все скачали, значит. Ну, футаж лайка вы пишите просто, типа, анимация лайка и подписки, качаете качайте совершенно любой. Начнем, значит, вот с этой вот фигни, то есть, как я это все делаю. То есть, вначале я беру какой-нибудь либо фон, любой, вообще мне без разницы какой. Потом нажимаю добавить выноску, убираю исчезание, 0 секунд ставлю, и вот на эту стрелку нажимаю, убираю текстик. Текстыми я пользуюсь импактом. У меня, меня нету b Pro, я его как бы, пытался скачать, у меня не получилось, но это лучше всех, по-моему, текст и попишем, э, что хотим. Я вот типа напишу вот, тест. Давайте возьмем тут шрифт 72. Сменим цвет и выберем импакт. Ну, я вот пользуюсь именно импактом. Не знаю, кто как хочет пользоваться, но для начала именно вот, движущийся текстик будет. Так, давай-давай делаем этот импакт, может я его уже и пролистал, я точно не знаю. по-моему. Вот он. Вот. Импакт. Он в дефолтной камтазии должен быть. Потом убираем именно вот этот вот текст. Вот за пределы. Главное, чтобы была, осталось чуть-чуть белого. То есть сам текст за пределами. Главное осталось что-то белое. Потом.. Кто именно делает в маленькой комментарии на весь экран, там у них будет написано Moa, нажимаете по кнопке Moa и Visual Peopertys. А, Но ну, кто делает это в полный экран, тот, у того здесь сразу же есть, вы заходите в Visual Peopertys, нажимаете добавить анимацию, обязательно классно по тексту, то есть вот так вот, и добавить анимацию. И если вы хотите, чтобы двигался текст, то вы нажимаете добавить анимацию и X, и вниз чисто зажимаете и вот у нас текст плывет пока что мы должны подождать и когда закончится также чтобы оставалось белое то есть вот чтобы оставалось белое не сам текст вот все осталось белое теперь мы вы выберете и вот эту вот вот эту вот точечку такую вот как будто точку, половинку точки вот так вот растягивать на весь текст и вот что у вас получается на картинку идет получить такой вот текст все как сделать это я вам показал теперь как сделать э -э лайк там подписку и все такое берете короче вот вы такие думаете блин вот типа как бы вот что у нас без удаления цвета получается типа что за бред что это за фигня типа почему перекрывается вы просто берете опять заходите в визуал удалить цвет нажимаете нажимаете на цвет the color и нажимаете вот на этот, на этот синий фон. Оп, и он убирается. И теперь, если вы поставите как вам надо, и теперь смотрим. Оп, оп, у нас все появилось. Все у нас убрался этот цвет. Я поставлю вот так вот, к примеру, и все. То есть как бы э, это я вам тоже показал. Теперь, как я делаю долго как я делаю, ну, по типу все такое, э, как я делаю тоже дым и окончание, типа, subscribe у мое видео, все такое, бла-бла-бла. Не буду утянуть. Также у вас вот снопдог. То есть вы его видите, он опять у вас на пол экрана У него, как обычно, это Smoke Eat Как обычно, у него. Вот. Лагает это ничего, это должно так быть вот и также сходить viso op нажимайте удалить цвет и нажимайте также селекты color и на фон все вот вы убрали на нем остается видите такие зеленые вот вы допуск видите написано ставьте его короче примерно на э -э Примерно на 30, на 3. ну от 30 до 35. И все и ставите как вам надо. Например, я обычно ставлю в левый нижний угол, вот так вот, Снупдога, и все И потом, и теперь смотрим, что у нас получилось. Вот лайк, подписка, Снупдог, и движущийся текстик. Как обычно. Как у меня это я обычно делаю. Потом, добавляем как в э, парк. Потому что у меня, вот. Обрезайте вот это начало, потому что здесь типа пиары по самому канала Обрезайте, обрезайте. Вот. Я пошел зеленый экран. Берете, нажимаете вот на эту кнопку разделить. Вот она здесь. Удаляете эту часть. И теперь ставите вот сюда вот. И смотрим, что у нас получилось. Вот без типа опять какой-то зеленый экран. Также отходит визуал пьортиз. Удалить цвет и все. У вас взялся этот пар, М -м вот и того, что у нас получилось. Вот что у нас получилось, как я обычно начинаю мои видосы. Вот потом это я все удаляю, мне что осталось ненужным, удаляю. И вот знаете, у меня иногда бывает в качаниях видоса типа subscribe, мои видео, вот это вот, все такое, короче, у меня бывает. Вот Как я это делаю? Я просто из этого видео вот это вот окончание это обрезаю, а вот это удаляю. И у меня того получается окончание, вот какое. То есть, окончание видоса у меня, вот такое вот. Как у меня обычно. Субсправь, фумо, видео. То есть, это я делаю не сам, это вот как раз я взял вот из этого пара. Вот. Э -э, все ссылки в описании, как это я все делал, на все сайты, на могу даже ссылки на Snoop Dog скинуть. Я вам скину ссылку на Snoop Dog, на пару и на футаж лайк подписки. Если у вас в футаже лайка не синий экран, а черный, вы также делаете, точно нажимаете визуал пью придется дарить цвет э, вот на эту вот ручку я ее так называю и нажимаете по фону все и вас убираете черный цвет все на этом мой туториал подошел к концу потом продукт инше если вы сделали свой видос э, вот так вот продукт инше и я делаю 180 окей okay, далее название видоса ну и все как обычно в общем все, всем пока, с вами был Зуко1337, подписывайтесь на канал, группа в описании, групп, моя официальная группа в описании подписывается, но, подписывайтесь на мою группу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока.